Всем доброе утро, сегодня 14 февраля, я решил записать небольшое видео именно про сегодня, и вот такие мысли у меня в голове. Сейчас в сети появилось много, очень много разной информации про этот праздник, всякие разные славянофилы и христианофобы с пеной у рта, бьют себя пяткой в грудь, кричат, что это праздник, э, там, когда избивали беременных женщин, или когда женили гомосексуалистов, и это ай-яй-яй, это не наш праздник, и нельзя его праздновать. Ну, вы знаете, на мой взгляд, это просто раскачка эгрегоров, это просто раскачка маятников, э, для того, чтобы вызвать чувство вины, чувство агрессии, разные негативные эмоции, и все. Если, ну, лично для меня, 14 февраля это праздник, очередной, да, еще один повод сказать своим любимым людям, давайте так это скажем, что вы их любите. Еще один повод рассказать о своих чувствах, может быть, даже продемонстрировать их, потому что мужчине один раз сказала этого достаточно, а вот женщине нужны подтверждения почаще. Поэтому, на мой взгляд, то, что такой праздник существует, это хорошо. Главное помнить, да, девушки, помните, что это не очередной праздник 8 марта, что мужчины тоже нуждаются... Да, мужчинам тоже крайне приятно получать от вас поздравления, подарки, признание в, в своих чувствах, да, какие они есть. Эм, поэтому не, думай, ну, не относитесь к этому празднику как к очередному 8 марта. Что не играйте в одни ворота. Это должна быть взаимная, взаимно интересная, любопытная игра. А... Что же делать, если, допустим, у вас нет э, партнера, нет, кому выразить свои чувства? Э, поспешу вас разочаровать. У вас есть партнер, есть тот человек, которому вы э, можете рассказать, все, всю, выразить всю свою любовь, всю свою привязанность. И это не мама, это вы сами. <сélanker> <сélanker> <сélanker> <сélanker> это вы сами, и вам в первую очередь следует себя. И если у вас, вам нет кого побаловать, так скажем, вовне, да, рядом с вами, то побалуйте себя. Поведите себя в кино, поведите себя в ресторан, какое-нибудь на какое-нибудь мероприятие. Вот, поэтому, если внутри возникает некая агрессия, да, вот достаточно, ну, действительно избыток, избыток вот этих сердечек, няшек в сети, всяких там рюшечек, действительно уже набило оскомину и от него действительно тошнит, вот, поэтому старайтесь быть э, честными вот единственное, еще такую штуку я хочу вам сказать э, ну уже наверное даже выразить фе э, э, старайтесь в личку отправлять всякие там, ну, давайте так, не отправлять всякие гифки и всякие видео. А, спам раздражает. Реально спам раздражает. И всякие там видео, ай-ай-ай, какой сегодня классный праздник, уже вот, уже тошнит от него. И э, если вот есть человек, которым, к которому у вас есть искреннее чувство, там, благодарность, признательность, заинтересованность, любовь, вот искренне, своими словами сядьте и напишите этому человеку все, что вы чувствуете, что все, что внутри вас накопилось. А всякие гифки, видео присылать, это, ну на мой взгляд, мовитон и... Ну, давайте так, чтобы сильно не оскорблять, да, не айс. Поэтому лучше всего напишите своими словами. Это будет намного приятнее. Вот. Что еще хочу сегодня сказать? Постарайтесь все-таки вот, быть искренними. Потому что фальш, она чувствуется. Она чувствуется даже самыми нечувствительными людьми. Вот. Она где-то чувствуется на уровне поля на уровне интуиции и... рано или поздно она всегда вылазит, вот ложь вылазит всегда поэтому сегодня будьте искренними, если вам нечего сказать скажите просто спасибо что ты есть в моей жизни все это уже будет ну так скажем, галочку поставили, красивое приятное слово сказали и спокойно двигайтесь дальше. Вот. А если есть что сказать вот так, чтобы ух сказать, говорите именно своими словами. Будьте собой. Старайтесь ну, не одевать маску, а будьте с собой. Все, дамы и господа. С вами был Леонид Орлан. Если считаете это видео полезным, тащите к себе на стенку, делитесь с друзьями. Вот. И увидимся в следующем видео. Всем пока!